Канал Футбол Весь Тут подготовил для вас новый выпуск футбольных интересностей. Ссылка на плейлист со всеми видео в конце ролика. Хорошего просмотра! Друзья, каждый день мы готовим для вас тематические мини-обзоры и все видео собираем в удобные плейлисты. К примеру, если вас увлекает интересное, необычное, полезное и познавательное в футболе, вам больше не нужно рыться в тысячах футбольных каналов или пользоваться неидеальным поиском YouTube. Наша редакторская группа уже все для вас подготовила и вы просто можете открыть плейлист с подборкой видео, сэкономив свое время, силы и нервы. Будем благодарны вам за лайки, подписывайтесь